Канал Регриф представляет. В данный момент события разворачиваются с Эндером. Так, что-то непонятно... Что-то прервало мой сон... Что это там? Надо пойти посмотреть... Что? Эй, что кто-то такой? Это что за храм? Куда вы меня привели? Эй, сэр Гофанер, я принес его. Мне кажется, ц... жемчуг. Куда ты меня толкнул? Эй, ты кто такой? Либо ты мне сейчас говоришь, где этот жемчуг. Либо я помещаю тебя в портал, оттуда нет выхода. Ты будешь лежить там бесконечно. Ты понял меня? Где он? А... С чего я тебе должен его выдавать? А, у... меня его нету, эй! Помещайте нет, его нет. туда! Я не пойду Помещайте. туда! Помещайте! Что это за портал? Куда ты меня хочешь переместить? НЕТ! что понравится! Чё ты встал? Схутите всех его родных, быстро! События разворачиваются с главным героем. Что, блин, мы с ним делать? Что, в гроб закопать? Я не понимаю. Зачем? Что тут надо исправлять? Так. Ты кто? Так, надо бежать отсюда, мне это не нравится. Что это? Так, кто это вообще такой? Что ему мне надо от меня? Эй, не бей! Ты чё, блин, сраный качок? Пошли! Так, куда я попал? что мне колбасит А Что за... место... А, так... Что... Хм. Эй, кто ты такой? Это что ты мне сюда... привел? Да... Мне нужен от тебя жемчуг... Я уже схватил твоего друга Индера... Если ты мне не отдашь его... Всех родных твоих... Я посажу в этот портал... Ты понимаешь, где жемчуг? Эй, говори, где он? Я не хочу идти никуда больше. О, чем бесконечное падение? Не хочу да, идти туда, я не скажу, где жемчуг. Нет. Не надо меня туда рулять, пожалуйста. Выпустите меня отсюда. Мне надо освободиться у брата. Выкрадите жемчуг. Везде. Ну же. Блин, вы противный у него слуга. Или кто это вообще? О! Знакомые люди. Привет! А ты здесь как, как сюда попал вообще? Ну, в принципе, логично, что мы тут за ним застряли, и мы в полной жопе. И, кстати, эта черма называется бесконечное падение, но мне кажется, падений тут нет. У меня надели этот дибельный костюм. Точно его взяли с параши, потому что он белого цвета. Тебе повезло, тебе его нет. Эй, Индер, смотри, что это за надпись? Тюрьма клана красные координаты, отсюда выхода нет. Да, вот эта тюрьма смахивает на какую-то гробницу. Отсюда не выберетесь никогда. Никогда? Эм... А ты уверен? Что нам делать, что ты стоишь? Надо отсюда выбираться быстрее. Эй, идея! В этих даунских тюрьмах всегда есть какие-нибудь картины, которые какие-нибудь дауны оставили за 500 лидера на шею. Да, слушай, я нашел. Я... смог сломать картины. Вот чтобы охранник не увидел, надо аккуратней. Я тебе прикрою. У получилось сломать этот проход. Мне кажется, его делать какие-нибудь сотрудники плана красных координаций, не так ли? Так, тут какие-то надписи. Код артефакта 509-483. что это за артефакт. Вот какая-то карта. Мне кажется, она нам понадобится. Так, что здесь еще есть? Так, надо посмотреть таблички. Так, я знаю, что охранник Джеймс возле двери, ему на вид 50 лет. Можно скинуть в хавер. сломай его. Надо попробовать, пойдем. Хм. Так, когда я взял длинные часы из сумки, я обвернулся, меня очень ударили. Привет, сейчас 95-й год, не знаю, как я попал сюда, я пытаюсь сбежать. Я скоро умру, сейчас в сумке. Артефакт? Что за артефакт? Хм. Слушай... Я кажется догадываюсь на артефакт, который в карте. Потому что там написан какой-то код. 9483. Надо его найти. Пойдем скинем охранника. А зачем нам этот артефакт? Что он нам даст? Раньше была легенда про рожемчику уничтожения. Так, надо аккуратно его скинуть, чтобы он нас не увидел. Так. Давай откроем дверь и скинем его. Ах вы су... Мне кажется, лучше не догадываться, о чем он хотел нам сказать. Выкинь этот мусор. Он нам не нужен. Пойдем посмотрим, что в сундуке. Да я уже здесь. Так. И что же в нем? Хм. А, перемещения. Сколько в этих жемчиков? Что, 15? Похоже, этот жемчуг понадобится нам для перемещения в этот портал. Пойдем. Так, уважаемые посетители этой тюрьмы. Сейчас все взорвется хрена. Кто выжил? Тот молодец. Всех охранников расстреляли, так что мы ходов нас нет, мы сожжем и взорвем эту тюрьму. Это будет через пять, четыре, три, два, один. А не мог ничего лучше придумать чем эту сраную гору интер хватит тупить черт возьми мы же на этом месте нам надо идти вперед мы найдем вот этот артефакт так вроде здесь так за деревьем что ли так так так так, так. Что уже спать хочется? Тоже ночь. Да, вроде здесь. Так. Тут зеленый флаг. Индер. Здесь. Так, хорошо. Так, какой код? А, 5-09. 438. Угу. Так. Сундуки. Ага. Я, похоже, понял, Индер. Тут надо выбрать свой код, который был на листы. А где он? А вдруг это. А вдруг это он? Вдруг он без таблички. Туда проверить. Хм. Ну что, открываем? Пока будешь рассуждать, открыть или нет, нас уже убьют. Ладно, сейчас, сейчас открою. Так, жемочек уничтожения. Да, ты был прав, ты говорил какую-то какую историю про этот жемчуг. Ну как он нам поможет? Что он сможет сделать? Были легенды, что он может сломать одну вселенную, а то и почти все. Или сломать вообще эти перемещения. Никто не сможет воспользоваться всеми жемчугами. Он может удалить все. Эй, сэр, вы меня звали? Да, звал. Я только что сломал свою тюрьму. Этого бесконечного падения. И там ушли эти сраные придурки. Я не вижу их трупы. Где не достали их? Они, а, они не могли скрыться в том портале. Иди и найди их О, черт, что это? Как ждут воняет динамитом? Что? Что с порталом? Я не смогу назад вернуться. Нет. Помогите. Что это за ху... Нет. Слушай, Индер, мне кажется, надо начать поиски завтрашнего утра. А сейчас, мне кажется, надо выспаться, потому что, я думаю, ты тоже устал. Да, я думаю, надо выспаться, когда мы начнем поиски, чтобы быть неуставшим. Да, надо поспать. Эй, бездельники! Слушайте, найдите этих уродов! Мне кажется, они сбежали. Отправьте туда этот танк и выкрадите у них жемчу уничтожение Я думаю, они уже его нашли. Твою мать, просыпайся! Что за звук? У меня шуша глохри. А. Кто это, блин, такой? Ай, ублюдки! Виндер! О, черт! О, моя нога... Слушай, Индор, я конечно понимаю, что у тебя будет нога, но у нас проблема, нам надо срочно свалить от этого места подальше. Отдайте жемчуг, и все будет хорошо! Чтобы нам свалить, нужна хоть бы лодка, тут же река, мать твою! Да ты капитан, очевидность. Так, без паники, посмотри, может тут есть, о чём можно свалить от этих придуроков. Блин, такая темень, вроде... Я похоже, я не заметил лодка. Почему она такая старая? Меня-то подожди, у меня нога болит. Можешь поспать. Пока мы будем ехать туда. Нам понадобится маленько времени. Так... Надо посмотреть, что на карте. А, вроде надо ехать прямо вперед. Просыпайся, Индер, мы здесь. А, мы уж что-то кричим-то. Так, а это точно то место, о котором ты говорил? А, ты же знаешь это место. Я прав? Да, это оно. Осталось скинуть жемчуг туда. Так, надо быть осторожнее. Потому что если мы напортачим, вроде, как писалось в книге, все мертвые люди станут живыми, и все вселенные рассоединятся. Да... Вот, конечно, она наговорил. Надеюсь, с ним это не случится. Хотя это возможно. Что, пробуем? Что это за хрень? Что-то мне не по себе. Что это за монстр? <плево> Какого, блин, хера он к вам приблизился? Быстрее кида жемчуг. Ну что ж, была не была. Погнали. Так... Эм, ничего не происходит? Странно. <плево> Будет дерьмо, ты что совсем что-то сделал? <соц> Этому монстру, похоже, плохо. А. А. А. Слушай, мне кажется, что ты запортал. Ам. А. А. А. А. Странно. Надеюсь, он не, не втянет в себя, как было в прошлый раз. А! Что за хрень? Собри разворачиваются с Гофанером. Его штаб-квартире. Эй, сэр, ваш помощник, повелер, пропал в портале. Не знаю, что с ним случилось, надо изведать. Ш что нам делать? Что нам... Что, что Здравствуй. О нет, это что ты? Хуже теперь дурки, наш жемчук. Ты абсолютно прав, мой друг. Меня высвободили. Теперь все, кто был мертв, живы. Че с говно, че с моим домом. А вот и разрыв вселенных и восстания мертвых. Да, Индер, я тоже рад тебя видеть. Это же мой дом. А ты кто? Эссук, сука, кто с моим домом? А то ты его сломал? Это мой дом? Нет, блядь, это мой дом, иди нахуй отсюда. Эм, это что за клонирование? Их тут двое, Это как вообще возможно? Чтоб он же говорил про разрыв. Почему все исчезло? Тут нет портала, как я вернусь обратно? Ну заходи. Похоже я на том самом месте. Так, этого монстра, мне кажется, потрепало. Да-да. Вот разрыв вселенных. Блин, говорил же, что нельзя это устраивать. <как> что мне уже надоело это? Um, um, я с ним не знаком. Мне кажется, это мы, не мои друзья. Пойду-ка я отсюда. Знакомый запах. Um. Так. Где я? О, Индер. Так. О, Говнар на прицеле. Можно его вырубить. Какой блин, вырубить? Надо его грохнуть Он нас, сука, чуть не убил. Скучно как-то. То же самое, что дрочить. Отличный пример. Теперь мы все споганили. И тебе, мой ток, придется наладить отношения на с твоими снова. Чтобы они тебя не увидели. Чтобы ты с ним вообще не был знаком. И тогда все изменится. Блять. Ну я, конечно, помогу тебе как талисман. Ну да. Ну и каким же интересным образом мы удалим этого клона? Вот, держи эту коробку уничтожения. Заноси туда всех клонов. И каким же интересным образом я смогу это сделать. Это попробовать. О, получилось. Я буду чувствовать его тяжесть. Идем быстрее, пока мы еще не испортили. Согласен? Ну что? Uh. ты стал клону удаляй иди. А, ну да, точно. Хорошо. Так, получилось снова. Все, идем. Можно так же удалить клон в дистанции. Хм, получилось. Так, ну что ж, идем. Так, ну давай иди. Дай-ка потом очевидность. Так, а какого, какого клона мне удалять? Вроде этого, да? Хорошо. Так. Пусть тебя теперь несёт в портал. Ого, да ты маг. Ну вообще-то да, я маг. Так, на дистанции. А ты быстро учишься. скоро ночь тебе если хочешь. О, это девочка Грифша. Да, я мечтала его тут клубы занести. Так, так. Молодец, идем. Он еще же смог преодолеть своих старых шагов и занести их в коробку уничтожения, но они тут-то было. И ждали непредвиденные последствия. Сука, он выжил. Я ведь тебя задушил. Ха-ха, наивный дебил. Вы никогда не удалите этого клона. Нет, стой же. Блин, он успел уже бежать от нас. Что нам делать, Синдер? Пусть время отмокается на одну минуту. Лови же их, что ты встал? Че, блядь, какого хуя? Ха! Так, и тебе тоже. Индор, это все... Ах, нас ждет роскошная жизнь. Наконец-то, мы это сделали. Индор, я в твоем доме. Так. О, клевый прикид у тебя. Ха. Положи карту в сундук. И сейчас я отправлю тебя в тот дом. Откуда ты был? И Ты его заново, сделаешь все, что хочешь с ним. Будет жить нормальной жить. Можешь идти. Да, Индер, а пока же это вот, конец всему злу. Прошло ровно один год, и Индер заявился к Вику. Так, тут ковер нужно сменить. А, блин, кого там принесло опять так. Эм. А, а, Инда что тебе надо от меня? Ты опять не хочешь вести свои злые дела? У нас проблемы. Когда ты выпустил коробку уничтожения, спустя время я его подобрала какая-то девушка, и оттуда вылезли все, кто там был. Но кроме твоих врагов только Гоф <клёжу> <клёжу> И ты обязан мне помочь. Эм, слушай, есть одна проблема, маленькая, такая мизерная. Как мы сможем его победить? Я все предусмотрел. У него в его логове есть подвал снизу, и там будет зелье, с помощью которого можем его победить. Слушай, а я тут подвала не вижу. Он за теми досками. Да-да, именно здесь. Так, главное не упасть. Так, здесь, да. Угу. А! Да, сука! А, бли... Так. Вроде невысоко, смогу выбраться. Так, тут есть сундук, его открывать. Открывай, там есть зелье, возьми его. А, блин, чуть не упал, блин, на этой лестнице. Вот так, что у нас это зелье, куда нам идти? Так, ну. Одного мы можем найти через портал, вот тот, иди к нему. уж там все эти стекла. И теперь-то уже не будет этим черемным порталом. Ну что, не ожидали? Вот вам, фигу вы зелено меня пролистите, вы меня не достанете, Ха -ха. Сейчас будет финальный бой с Гофанером. Кто же победит? Заключайте! Что это за робот? Я всего ожидал от этого дебила. Лови. Вот же Оно близко! Аккуратней! Вы беспомощны! Слушай, иди. Я могу пробраться к его роботу и отключить рычаг. Да-да, отвлеки его. А я как раз облю его зельем. Да-да-да, иди. Эй, придурок. А -а -а Sch Блин. Ты думаешь, что я взяла это зелье, то сможешь меня убить? Нет! <Luna> <sociales> У меня есть робот. С <hundred> <immune> кучей механизмов. И ты никак не сможешь ничего сделать никогда. Ни в каких обстоятельствах. Никто не сможет победить с этим роботом. Вле отсюда. А то я тебя убью. Ты понял? Стяг тебе на мой ручек. Вы чё как говорились, но это зря. Сдохни. Оу. Твою швоз. Никогда бы не грохался. Они придумали план, то есть Индера с Риком, чтобы Индер отвлек Говнера, а Рик обил его зелим. Что же произойдет? Ну что, Индер захотел в твой лови. О, бля. Запомни, сука, Индер. Меня никогда не победит. Ну да, ну да, пошла нахуй. Что за хрень? Почему все распадается? Нет. Оу, да, ты справился, молодец. Тебе надо научить это. Вроде бы это все рычаги. Да, никогда не думал, что ты сможешь мне помочь. Научу тебя чему-нибудь. Стейки-то зелье. Нет, только не этот проект. Быстрее. Что? Вот так вот? <связи> ну, что ж, мы справились, убили его. Но, у него выжил его, так сказать, отец или его дедушка. И, мне кажется, он скоро придет за нами, чтобы отомстить. Так что, пока! <связи> Действительно. Что-то мне не нравится это место. какой раз мне оно уже не нравится? Э, ну, сынок. Я тебе хочу рассказать одну мою историю. Я делал отдельный большой проект. Вот, пока что он в этом сундуке. Может, я воспользуюсь, когда, может быть, я покуплю на этой войне, которая скоро будет. Но ты не печалься, ты можешь занять мое место. У меня есть еще зелье, которое может сделать человека, чтобы он прозвал бесконечную жизнь. Если я его выпью, то быть, мы встретимся когда-нибудь. Не трогай, пожалуйста, эту установку. Как <свот> же... Мы же хотели пойти на войну вместе. Твое время придет. Запись. Давай... Блин, Тут микрофон у меня. Сейчас 1957 год. Мой папа отправился в войну, надеюсь, он вывезет. А что же... А, сынок! События в третьей части будут происходить в 2021 году.